очень рада, что вы здесь с нами в Чикаго. Спасибо Добрый за день. замечательный приезд, взял. Взял. Спасибо вам. Что Спасибо за такие замечательные семинары, которые проходят каждый день, и они реально помогают людям трансформироваться и увидеть, на чем дальше можно работать. И я тоже замечаю, что на семинарах ну, люди присутствуют, и у них у многих повышается самооценка. Вот, мне бы хотелось немножко поболее, более подробно на эту тему поговорить. Каждому человеку важно понимать себя лучше, ценить себя. И вот что такое самооценка, и как вот можно, как, как человеку ее удерживать на правильном как бы, таком положении, не уменьшать и не завышать. Это очень важно. Некоторые люди, у них очень низкая самооценка, у некоторых слишком высокая, у гордый. Что такое самооценка, и как вообще, как с ней правильно работать? Ну да. Да, очень важно. Понять, что высокая самооценка не имеет э, ничего общего с э, чувством превосходства. Э, то есть существуют э, две крайности. Одна это чувство неполноценности, а другая чувство превосходства. И, как правило, они взаимосвязаны между собой, потому что человек, который чувствует собственную неполноценность, он пытается постоянно доказать другим и так далее, и так далее. И в результате ну, он создает только еще больше проблем. Потому что, как известно, человек, который пытается себя как-то выставить, разрекламировать, он не впечатляет других. А то, что впечатляет людей, это реальное качество, реальная целостность, сознание. И, Исследователи говорят, что наиболее значимая часть самооценки — это самоуважение. И наш основатель, основатель нашего движения, сознание конечно, Шава Прабхупада, очень много говорил об этом, что э, такое самоуважение, потому что э, для того, чтобы... Э, ну, вообще развиваться, было саморазвитие и самоуважение. Необходимо, во-первых, понять, кто я. И э, в библической литературе описано, что я это духовная личность, духовная душа, э, частица духовного Господа, частица Кришны, которая является самой совершенной личностью. То есть во мне э, заложен потенциал полного совершенства. И очень важно следовать определенной дисциплине, которая развивает во мне вот это совершенство. То есть самоуважение приходит благодаря знаниям и дисциплине. Поэтому очень важно, во-первых, понимать цель. Всегда надо понимать цель, к чему мы идем. И есть один гениальный совершенно стих в э, ведической литературе. Э, Бхагаватом, это вторая песня. На санскрите он звучит следующим образом. Акама, сарва камама, ва мокша, камама, ударит, йитирена, Бхакти, и Аджата Говорится, что любой человек может достичь высшего совершенства самого высшего уровня совершенства, независимо от того, с какого уровня он начинает. Он может не иметь никаких корыстных желаний, или у него может быть очень много корыстных желаний, или же он может стремиться к освобождению от проблем. Но если этот человек развивает широкое сознание, в этом случае он может очень сосредоточенно заниматься практикой бхакти-йоги. И именно эта практика приведет его к совершенству. Что, Что значит это? широкое сознание? Широкое сознание обозначает понимание других людей, так же как себя. Вот с этого начинается духовное развитие, понимание того, что случайно ничего не происходит, все происходит по воле высших сил Бога, или как угодно можно это понимать, так или иначе мы понимаем, что не мы все контролируем, если бы мы все контролировали, у нас бы не было проблем. Вот. Но однозначно, что есть силы, которые все контролируют, и принять То эту есть, высшую волю. Вот как я-то сейчас также понимаю, слушая вас, не знаю, как слушаю, как понимают наши зрители, как бы я сейчас услышала, что очень важно принять себя, принять свою жизнь и также принять других. Mm -hmm. In a way, да. да, да, совершенно верно. И если мы принимаем, то автоматически мы избавляемся от претензий ко всем и ко всему. То есть, э, ну, что из себя представляет человек с высокой самооценкой? Он жизнерадостен, он уверен в себе, он никогда не жалуется ни на что и на кого, ни на кого. Он не говорит о проблемах, он говорит о том, что... Э, есть процесс, есть какие-то возможности, есть определенные препятствия, которые над преодолением которых я работаю. Это человек с высокой самооценкой, а человек с низкой самооценкой, он постоянно жалуется, он постоянно чем-то недоволен, он ходит угрюмый и так далее, и так далее. То есть, почему это происходит? Потому что человек сосредоточен только на себе на своих интересах, на своих потребностях. То есть, и вот есть стих Банкова Гитси, где Господь говорит, что счастье, и несчастье приходят, уходят, подобно прихода и ухода зимы и лета, и мудрый человек должен научиться переносить их так, чтобы это не тревожило его. То есть это также как бы связано, то, что то, о чем он говорит, с реальным реальной практикой этого принципа. Да. И самая лучшая практика... Ментальная дисциплина, как выйти из двойственности хорошего и плохого, это научиться видеть плохое в хорошем и хорошее в плохом. Угу. Тогда хорошее и плохое уходят, и остается смысл. То есть научиться видеть плохое в хорошем и хорошее в плохом. То есть, что всегда нужно понимать, что что бы с нами не происходило, есть в этом часть хорошего и часть плохого. Всегда. Да? да, есть одна мудрая пословица русская. Не было бы счастья, да несчастье помогло. И вот это первая хорошая медитация. Потому что в нашей жизни мы можем вспомнить о том, как многие блага мы получили благодаря тому, что происходили какие-то нежеланные события. И это постоянно так происходит. В результате любых проблем мы обретаем нечто очень ценное, что не обрели бы другими способами. Но у меня есть еще одна авторская пословица, которая, к сожалению, не так хорошо известна, но которая является э, такой грабли на, на которую люди не просто наступают, на которых многие люди просто танцуют. Вот. И эта пословица «Не было бы несчастья, да счастье подвело» многие не было не наверное, счастье, да счастье подвело. Да, многие, многие люди именно из-за этого страдают каким образом потому как что какой пример какой-то может быть потому что э, ну то есть э, да, какой-то яркий пример это то что, когда человек э, счастливый там на крыльях любви куда-то бежит mm -hmm. поднял там голову к небу любуясь облаками там и солнышком и э, спотыкается и падает э, в канал куда-нибудь. Да? Mm -hmm. просто потому что он не смотрел под ноги себя mm. или когда все хорошо и человек расслабляется и mm -hmm. опять же как-то не Бывает так, что человек работает на своей работе, и он уже привык, что это работа у него. как так часто встречаешь таких людей, которые начинают жаловаться, что их уволили. Они работали 30 лет на этой работе, но они потом обижаются к ним на, на увольнение. То есть это как -то проблема всего. А не проблема, что когда они работали, они были расслаблены и не думали, что это может случиться, нужно что-то еще новое искать, как-то над собой работать, развивать его. Было комфортно, 30 лет зарплата одинаковая. И вот наступил момент, они были к нему готовы, и вот это вот как бы весь гнев проливается на вот саму ситуацию совокупление. Точно так же, как нас и из жизни уволят mm -hmm. в один прекрасный момент, Эта смерть называется. Mm -hmm. yeah. И могут даже не предупредить mm -hmm. заранее. Это может неожиданно произойти. Поэтому похоже, что человеку никогда нельзя будет просто расслабленно наслаждаться, да, то есть не будет долго продолжаться. Сейчас этого не очень хочет. Безусловно, да. То есть э, наслаждения как таковые э, всегда ведут к страданиям, поэтому для духовной практики самое лучшее настроение – это настроение служения. И настроение служения, оно приносит самое высшее наслаждение, но оно безопасно. Ну вот, допустим, человек в семье, там дети, женщина, мать, может, даже там, хозяйка, у трое детей, она должна заниматься а, детьми, готовить, убирать дома. Какое должно быть его сознание, чтобы это было служение? Чтобы она действительно наслаждалась своей семейной жизнью, своими детьми, но чтобы это не, было, как бы не, привело, не привело к какой-то проблеме. Ну, самый лучший вопрос, это что я могу? для тебя сделать, это вопрос, который поддерживает настроение служения. Для тебя это для Бога для, для, для семьи, просто для, для людей? И для семьи, но ну, естественно, что и то, и другое надо научиться сочетать, потому что если человек хочет что-то, что для него а, не принесет пользу, то явно мы не должны потакать этим вещам одновременно польза внешняя должна сочетаться с духовной пользой, то есть все должно быть очень гармонично, холистически. Uh -huh. То есть если мать просто счастлива тем, что она сделала счастливыми членами своей семьи, этого достаточно, да? Это настроение служения. Ну естественно, что семья должна духовно развиваться, иначе э, все это временно так называемое счастье и благо, все это можно потерять в любой момент. И что тогда останется? А как духовно развиваться? Должна семья. Есть хорошая английская пословица «the family which prays together stays together. То есть духовная практика должна быть совместной в семье. Есть, совместные молитвы или совместные обеды, ужины, местное обсуждение священных писаний. То есть очень много элементов духовной практики. Желательно человека совместно слышать. Спасибо большое. Это такая целая большая тема. Ну, много из духовных практик, поэтому это, видимо, для каждого будет послание. Однозначно, не важно, какой духовный практик исследует человек, но если он следует ей серьезно, он будет прогрессировать. Mm -hmm. Давайте мы еще раз вернемся к теме самооценки. Что человек может делать каждый день, чтобы свою самооценку удержать на хорошем уровне? Mm. Ну, есть очень интересные методики, которые рекомендуются как, например, самое популярное – это смотреть на себя в зеркало и говорить «я себя люблю, я себя люблю, я себя люблю». Вот. Но если человек ничего не делает такого, за что бы можно было себя любить, то есть э, если он, э, ну как бы, что если его жизнь, она расходится с… Э, универсальными ценностями то есть внутри каждый человек знает что такое хорошо и что такое плохо что правильно что неправильно если человек а, делает вещи за которые он себя ненавидит он не может говорить я себя люблю и на самом деле поверить себе то есть человек должен действовать достойным образом и тогда самооценка, она будет естественным образом повышаться. То есть, смотря в зеркало, человек должен подумать, что бы я такое сегодня сделал, что я себя сильнее еще полюбил. Да, конечно. Да, спасибо большое. Замечательные такие ответы, на которые еще нужно подумать, прослушать их, начать их практиковать. Спасибо. Спасибо большое. Может быть, еще только последний вопрос, не относящийся, и может, относящийся к нашей теме. Какой из ваш самый любимый стих, который вы будете цитировать и читать из Священных Писаний? Трудно назвать какой-то один любимый стих. У меня их достаточно много. Наверное, потому что даже мое имя подразумевает большую любовь к стихам из Священных Писаний. Например, бхактирасаяна также переводится как стихи, прославляющие Кришну. Это последняя глава Брихада Бхагаватам, это знаменитого произведения. Но, наверное, одно из один из стихов, который я, ну, по крайней мере чаще всего вспоминаю во время медитации, во время повторения Харе Кришна Маха, Мантры, Это одна из молитв царицы Кунти по именам Невишая Матир Матву Саттатэ Сакрыт Рати Мудвагатат Адхагангей Ватам Это в этом стихе говорится о Господь Матву точно так же, как Ганга беспрерывно течет к океану, не зная преград. Так, пусть мое сознание будет постоянно направлено на тебя, не отвлекаясь ни на кого и ни на что другое. Вау, спасибо большое. Я надеюсь, что мы сможем это услышать и запомнить и думать об этом в течение всего дня. Я попробую это сделать. Спасибо Очень большое. Важно. Спасибо большое за нашу встречу, за ваш приезд. Спасибо, Майкл Мелихов, за.. Радио передачи за то, что мы сегодня вместе с вами вашим замечательном в центре Спасибо, Майк.